Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог, подходит к концу год водного тигра, принесший всем нам много переживаний, резких поворотов политики, природных катаклизмов, и на смену ему уже спешит водный кролик. Еще один год, который подарит энергию стихии воды и дерева. Мягкий миролюбивый кролик, конечно, не сравнится с хищным тигром. Ну и с ним нужно будет держать ушки на макушке. Почему? Потому что если тигр нас сочетался со змеей, обезьяной, подвергая человеку одному из самых опасных наказаний в бацы, огненному, то кролик грозится устроить пусть не такое пугающее, но тоже малоприятное наказание, которое называется наказание нелюбви. Ну, в разных школах по-разному давайте мы остановимся пока на этом названии. Это будет в том случае, если он, этот кролик, пришедший кролик, увидит в чьей-то карте земную вет крысы. Вот об этом вызове следующего года наказания нелюбви я и хочу вам сегодня рассказать. Так сказать, кто предупрежден, тот вооружен. Конечно, для разных карт будут свои нюансы, как этот год и как в том числе и это наказание будет проявляться. Конечно, у всех будет по-разному. О этих нюансах вы можете узнать, либо заказав индивидуальную консультацию, либо научившись самостоятельно анализировать карты. Если это входит в ваши планы, то я вам советую начинать свой путь в искусство бадзи с нашего практического курса Астрология бадзи для начинающих где мы будем все подробно изучать самых основ. Вы сможете получить хорошую теоретическую и практическую базу и уже после курса читать астрологические карты и узнавать судьбу. По ссылке под этим видео вы сможете сделать предоплату, чтобы забронировать участие в курсе со скидкой 40%. Так что ждем вас на курсе. Ну, а я возвращаюсь к наказанию нелюбви, или аморальному, или нецивилизованному наказанию. То есть вот так по-разному его называют в разных школах. Как я уже сказала, его формируют крыса и кролик. Это земные ветви. Они представляют собой цветки романтики. Это очень такой притягательный знак для противоположного пола, толкающий на флирт, поиски любовных приключений но и в то же время ведущий к распущенности, неразборчивости в связях, вызывающий какое-то вызывающему поведению самого человека. Поэтому в Китае эту символическую звезду больше считают демоном, чем позитивной звездой. А поскольку крыса и кролик подсознательно друг друга, ну недолюбливают, скажем так, даже более того, они являются такими скрытыми ну почти врагами можно сказать то их отношения часто и приводит к таким аморальным поступкам таким как измены ревность в самых серьезных случаях даже с каким-то сексуальным подтекстом или может быть даже насилием кто кого наказывает крыса кролика или кролик крысу это все зависит от позиции в карте кто сильнее если сильнее кролик то он как бы вытягивает всю воду из крысы, ну кролик же цветочек, и он как бы выпивает всю воду из крысы, вода это крыса, и потом, ну как называется, кусает руку кормящего, да? А если сильнее крыса, то она может просто затопить этого кролика своей водой, поэтому конкретные проявления будет зависеть, как мы уже говорили, от самой карты. Для 2023 года это будет вдвойне актуально, потому что в самом столпе, мы тоже уже про это говорили, это столб водного кролика, как бы уже зашита эта комбинация земных ветвей. Эта вода, ее можно, если переводить на земные ветви, и будет крысы, ну а кролик остается кролика. Кролик стоит внизу, а вверху вот это небесная вода, и которую, вот, как я уже сказала, можно в крысу перевести. Крыса – это та же инская вода, только в форме земной ветви. Поэтому, если столб э, уже сам по себе является таким предупреждением о возможности такого наказания, об изменах, предательстве и так далее, то надо уже держать ушки на макушке. Еще называют живой цветок персика, вот этот, э, вот этот столб. Это образ нежного цветка, которого поливают водой образ очень нежный, располагающий к тебе, такой даже расслабляющий. Человек теряет бдительность, расслабляется, теряет контроль и в результате наталкивается на грубость, неуважение или предательство, что приводит к мучительным эмоциональным переживаниям. Затрагивается сфера человеческих отношений, причем не обязательно только любовных. Недопонимание и обиды могут казаться и работы, и друзей, и родственников, везде, где есть человеческое общение. Считается, что если в карте уже есть комбинация крысы и кролика, стоящих в соседних столпах, в разных местах карта, но они должны быть обязательно рядом, то сам человек может кого-то наказывать. Поэтому если вы понимаете, что 23 год несет вам наказание нелюбви, что не стоит самостоятельно провоцировать ситуации, при которых вы будете демонстрировать недружелюбное отношение к людям, оскорблять их и создавать конфликтные ситуации. И тогда для вас год пройдет вполне спокойно. А если в карте есть только один из этих зверьков, то человека наказывают кто-то извне, когда приходит вторая земная ветвь. В 2023 году извне приходит кролик. Поэтому смотрите, в каком месте стоит, если есть крыса да, в карте. Если крыса стоит в годовом столбе карты, то какие-то нелицеприятные моменты могут происходить со старшими родственниками, с бабушками, дедушками или в социуме, в связях, отвечающих за общественное положение, например. Если крыса находится в месячном столпе, то конфликтные ситуации будут возникать на работе, с коллегами, партнерами, начальством или в семье, с братьями сестрами, ну или даже, опять же, с родителями. Если крыса стоит в столпе дня, то возможны скандалы с супругом в домашней обстановке. Здесь наказание проявляется в виде неуважительного отношения, пренебрежения интересами другого, грубости, возможно, даже унижения. Кажется, что партнер обманывает, намеренно игнорирует или не ценит свою вторую половинку. Если крыса стоит в толпе часа, то недопонимание будет либо с подчиненными, либо с детьми, либо с учениками. Это также может перерасти в итоге в конфликт. Близкие люди начинают обижать, несправедливо придираться или критиковать. В любом случае наказание нелюбви касается межличностных отношений между членами семьи, либо какого-то определенного социума. Все зависит от того, где стоят эти земные ветви крысы и кролик. Если у вас остались вопросы, вам хочется больше узнать о наказании нелюбви и о том, какие еще секреты хранит ваша карта, какой в ней заложен потенциал, приходите к нам учиться. Ссылка на бронь на курс по астрологии по ОЦИ со скидкой 40% внизу под видео. Вы получите ответы на многие жизненные, важные для вас вопросы. А на сегодня это все. С вами была Наталья Пугачева и до новых видео.